Рассмотрим две пересекающиеся окружности с центрами О1 и О2. Пусть А – какая-то из точек пересечения этих двух окружностей, не лежащие на прямой О1-О2. Если точек пересечения более одной, то такая точка А найдется. Зафиксируем эту точку. Мы утверждаем, что помимо точки А окружности могут пересечься еще в единственной точке симметричной А – относительно прямой О1, О2. В самом деле, пусть А1 – какая-то точка пересечения окружностей, отличная от А. Прямая, проходящая через О1, перпендикулярно АА1, делит АА1 пополам. Это следует из теоремы о диаметре перпендикулярном хорде, ведь АА1 – хорда окружности с центром О1. Точно так же пополам делит АА1 прямая, проходящая через О2, перпендикулярно АА1. Значит, эти два перпендикуляра совпадают с прямой О1О2, то есть мы доказали, что А1 симметрично А относительно прямой О1О2. Таким образом, число точек пересечения двух окружностей не более двух.